Развертывание российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Арктике тревожит развитие гиперзвукового оружия России беспокоит США. Об этом пишет китайский военный обозреватель Шао Юнлин в статье для WeChat. Эксперт напомнил, что недавно Москва провела испытание ракетного комплекса «Кинжал» в Арктике. Это было сделано для того, чтобы проверить работу ракеты и самолета-носителя МиГ-31 в сложных климатических условиях. После испытаний для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал данного гиперзвукового оружия, Россия наверняка развернет его на Северном флоте и в Восточном военном округе, предположил он. По словам аналитика, Северный флот РФ является одним из важнейших подразделений ВМФ, поскольку он базируется на передовой линии противостояния России и НАТО. Развертывание здесь истребителей МиГ-31 с ракетами «Кинжал» усилит противокорабельные и штурмовые возможности российской армии. Успех испытаний также означает увеличение разрыва между Россией и США в области развития технологий гиперзвукового оружия. Вашингтон уже сейчас серьезно отстает от Москвы. В то время как американцы безуспешно пытаются провести испытания своих первых образцов, российский «Кинжал» уже находится на вооружении. Кроме того, РФ не стоит на месте, модернизируя ракеты и выбирая дополнительные регионы для их развертывания. Шао Юнлин подчеркивает, что быстрое развитие российского гиперзвукового оружия вызывает беспокойство США. За последние годы американцы запустили несколько проектов по созданию новейших ракет, однако ни одну из них так и не приняли на вооружение. Сегодня у них нет другого выбора, кроме как выделять больше средств и запускать больше проектов. Однако не факт, что это поможет сократить разрыв. РФ располагает тремя видами гиперзвукового оружия, причем все они созданы с использованием различных технологий. Так, гиперзвуковой комплекс «Авангард» представляет собой планирующий боевой блок. Кинжал создан на базе баллистической ракеты «Искандер-М». Эксперт полагает, что в будущем эту ракету заменят на более новую. Третьим и самым высокотехнологичным образцом гиперзвукового оружия России Шао Юнлин назвал Циркон. В будущем Россия, вероятно, будет и дальше модернизировать Циркон и расширять масштабы его применения для того, чтобы оснастить этими гиперзвуковыми ракетами еще большее количество платформ, сделал прогноз эксперт. Он добавил, что Циркон в отличие от других гиперзвуковых ракет